Все больше женщин говорят о том, что нет нормальных мужиков, вымерли они как класс. Остались ленивые, слабые, женоподобные и неинтересные представители мужского пола. Я с этим не согласен. Я знаю настоящих мужчин и в моем мире их очень много. Но все-таки проблема вырождения мужественности есть, но создаем ее мы сами. Мы сами создаем слабых мужчин, сами делаем их пассивными. Вы сейчас думаете о своих женских обязанностях? А я вам про то, как мы мальчиков воспитываем. Потому что слабый мужчина начинается с его матери. Тюфяк, слюнтяй, подкаблучник – все это начинается в детстве. Мамы, которые вытирают сопли даже десятилетним летним мальчикам. Мамы, которые носят им еду в постель всю жизнь. Мамы, которые оберегают деточек от труда и нагрузок. Мамы, которые не отдают ребенка в спорт, но тащат на танцы. Мамы, которые не допускают отцов к воспитанию мальчишек. Мамы, которые пытаются наслаждаться своими сыновьями, не давая им быть самостоятельными. Что вы делаете, мамы? Кому вы собираетесь подложить свинью? И кого вы обманываете? Что это не страшно? Это наша вторая крайность. Мы либо рьяно делаем из мальчиков мужчин с самого рождения и заставляем их получать мужской опыт до 5 лет, когда они еще так малы и ранимы, когда им нужна только любовь, либо до самой старости относимся к сыновьям, как к мальчикам. Чего вы ждете от своего мужчины? Силы? Решительности? Ответственности? Смелости? Стойкости? А чему обучаете своего сына? Договариваться, избегать столкновений, избегать трудностей, быть гибким? Всем нравится. Как воспитывать мальчика? Отношения матери и сына всегда особенные. Это особая связь. Теплые чувства матери часто берут верх над разумом, и вот она уже шнурует ему ботиночки, вытирает попу, кормит с ложечки. Даже если суну уже 5, 6, 7, зачем? Ради чего? Если вашему сыну больше 5 лет, вы уже явно делаете что-то не то. Но он уже у меня маленький еще, но он же без меня не справится. Как же мне не заботиться о своем малыше? Это дорога в деградацию для вашего сына. Если вы хотите, чтобы он вырос мужчиной, задумайтесь и остановитесь, что вы таким образом делаете. Раньше мальчиков воспитывали отцы, а потом, после войн, голода и ссылки, когда так много мужчин погибло, женщины не смогли разобраться, что делать с сыном самая удобная позиция оказалась воспитание для себя домашнего вида мужчины или даже мужчинки вместо мужик настоящий получился мужчинка а домашнийны мамы всеми силами делали своих сыновей удобными им действительно казалось это правильным чтобы они приносили мамам удовольствие и тем самым перепутали все роли а заодно по пути сломали своих мальчиков в итоге программа мужчинки домашнего такова делая то что говорит женщина не расстраивай ее, не уходи далеко, не лезь никуда, сиди на попе ровно, слушайся, будь удобным. И что в нем остается мужского? Где мужская сила, решительность, смелость, которая всегда оборачивается для его женщины волнениями за него, переживаниями и восторгом встречи победителя? Где его жажда, исследование жизни, совершение трудностей, характер? Где его лидерство, где мощь и дикая мужская энергия? Где все это? И чего тогда мы ждем, выходя замуж за очередное поколение мужчин, воспитанных женщинами? Если у вас родился сын, это повод измениться вам самой и изменить представление о воспитании детей. Потому что у вас не просто родился ребенок, у вас родился маленький мужчина. И вы либо позволите ему стать тем, кто он есть, либо задавите и сломаете его. Превратите что-то вроде женщины но какое-то странное и корявое мужчинку а домашнего. Вы либо воспитаете мужчину, за которого вам будет благодарна ваша невестка, либо наоборот вырасти непонятно кого, с кем потом мучиться придется другой женщине. Трудности Мальчик никогда не станет мужчиной, если не будет встречать трудностей. Если вы все делаете за него, если вы не оставляете его наедине с препятствиями, если не даете ему шанса самому разобраться, научиться. Если ему все само приходит в руки, легко и без напряга. Если в его жизни все случается само, без его участия. Захотел – получил. Если он не привыкает трудиться, ослабьте свое желание помочь сыну. Мамы, оставьте его для своих дочерей, которым это нужно. Но именно их почему-то мы и заставляем делать все самостоятельно. Пусть его мир будет полем битвы. Битвы с носками и шнурками, с грязными тарелками, трудными задачами, сложными, боевыми приемами, где он должен постараться, чтобы победить, где нужно прикладывать силы, смекалку, где нужно тренировать решительность. Отец Мальчик никогда не станет мужчиной, если рядом с ним нет мужчины. Чему вы можете научить сына? Ну честно, только тому, как быть женщиной. Вы можете привить ему чуткость. Эмпатию, чувствительность это неплохо. Но делает ли это его мужчина? Когда он уже является мужчиной, ему можно рывить и эмпатию. Жена потом спасибо скажет. Но если в нем нет ничего мужского, кроме тела, где ему брать пример мужского поведения? Пример, который ему покажет, что его ощущения, желания нормальны и естественны. Когда дерутся мальчишки, мама обычно в панике и ужасе. Они будут долго рассказывать сыновьям, что это не нормально. Но папы поймут и папы смогут донести сыну – это нормально. Главная причина. Заслуживает ли причина именно такого решения вопроса? Или можно проще и мягче? Мамы для мальчиков – драться – это нормально. Это мужской способ решения проблем – драться с обидчиком, захватчиком или препятствием. Мамы этому научить сыновей не могут мамы не могут понять душу своих сыновей, потому что мамы сами устроены иначе. У них же другие потребности и другие особенности. Мама из сына может вырастить только маленького пажа, который таскает ее королевскую мантию. Потому что это очень удобно наслаждаться этим миром через своего сына. Мы не сможем разговаривать с ними о том, что для них актуально. Все то, что исцеляет их, нами отвергается, наклеивается ярлык плохо и некультурно, как они станут мужчинами в этом случае. Пусть у них будут мужские хобби, занятия, мужские разговоры. Чем больше мужского, тем лучше. Походы, спорт, строительство, приключения, машины, техника, единоборство, боевые искусства, мечи и пистолеты. Дайте отцам доступ к сыновьям. И дайте сыновьям доступ к их отцам, дайте им других мужчин как можно больше. Дедушки, дяди, братья, учителя, друзья, тренеры. Пусть их мужской мир будет полон мужчинами, пусть не идеальными, но мужчинами, способными их понять и направить. Женщина никогда не сможет вырастить из сына мужчину, только мужчинку от домашнего. Из благих намерений, из любви, но кому это будет хуже? Свобода. Мальчик никогда не станет мужчиной, если у него не будет достаточно свободы. Если он не будет иметь возможности везде залезть, все потрогать, иногда с риском для жизни и здоровья, это мужская природа первооткрывателя, исследователя, героя приключенческого романа. Если ему нужно сидеть на попе ровно, а внутри будет жажда исследований, что делать? Чаще всего убить себе путешественника, первооткрывателя, ковбоя и всех остальных опасных субъектов, чтобы не волновать маму, чтобы не расстраивать ее. А, потому и, а потом и жену, какие горные лыжи, жена же против, какие парашюты, жена этого не вынесет. Пусть его жизнь будет приключенческим квестом, с большой свободой внутри, больше активных игр, спорта, рискованных предприятий. Кстати, вам самой туда не нужно, пусть они все это познают вместе с папой, полезно обоим. Это, кстати, и ответ на вопрос, а что делать, если папа сам мужчинка одомашненный. А как он сына чему-то научит, как мы с вами исцеляемся через наших дочерей, так же и отцы смогут исцелиться и вырасти, раскрыться через общение с сыновьями, но их общение должно быть свободным от женщин в первую очередь. Свободным, полным приключений, впечатлением, нового опыта, совместного мужского опыта. Не вами придуманного, а ими выбранного. Да, папу сыном оправить вместе на елку это не считается. Решение. Мальчик не станет мужчиной, если не научится принимать решения, делать выбор, нести за это ответственность. Если все выборы за него делаете вы, всегда подстраховываете, всегда диктуете правильные решения, сегодня он сделает так, как вы говорите, получит хороший результат, но что будет, когда вас не будет рядом, какое решение он способен принять сам, понимает ли он последствия, знаком ли с ответственностью и кто вообще в его мире несет ответственность за него самого. Снова вы, пусть он сам решает и выбирает, пусть экспериментирует в решениях и учится принимать последствия этого. Не сделал домашнее задание, получил два. Не вымыл свою тарелку, есть не с чего. Все едят, а он тарелку моет. Не отнес свои штаны в корзину грязного белья, ходит в грязных или сидит дома и так далее. Пусть он выбирает, чем ему заниматься, сколько, когда и как, какую книгу читать какую игру играть, что рисовать, и как и с кем дружить, какой мультфильм посмотреть, какие обязанности по дому выполнять и так далее. Чем больше решений он может принимать самостоятельно, тем лучше. Дайте ему эту практику. Встреч с неудачами и победами, чтобы во взрослом возрасте он не боялся ошибок и поражений, имея большой опыт работы с ними. Лидерство Мальчик не станет мужчиной, если он не будет иметь возможности лидировать, доминировать, конкурировать. С кем он будет все это отрабатывать, если воспитывает его женщина? Как можно конкурировать с мамой? В чем? И как над ней доминировать, если она даже своему мужу этой возможности не дает? При этом для того, чтобы женщина рядом с мужчиной была счастлива, внутри него должно быть состояние обладания этой женщиной. Ты моя. Этот посыл из мужских глаз способен успокоить женское сердце, и многие женщины всю жизнь этого ищут и ждут. Но как мальчик этому научится у своей матери? Никак. Он может научиться только подчиняться и подавлять себе лидера. Обязанности Мальчик никогда не станет мужчиной, если у него нет обязанностей, если он на всем готов и ничего не должен делать. Если вы его кормите, с ложечки делайте за него домашние задания. Если он не знает, как в шкаф попадают чистые футболки. Если он не знает, с какой стороны открывается холодильник. Заметьте, у девочек обязанности появляются достаточно рано. Хотя им-то можно было бы и дать время отдохнуть всю взрослую жизнь, они будут стирать, готовить и убирать. А вот мальчикам как раз не помешало бы уметь самого себя обслуживать во всем. Да и жена его потом спасибо вам скажет. Помощь Мальчик никогда не станет мужчиной, если никому не нужна его помощь. Если мама все сама, везде самостоятельно, а его бережет. Какой смысл становиться мужчиной? Мужчина – тот, который нужен, в помощи которого нуждается, который может проявить все свои лучшие качества, произойти самого себя ради любимой женщины. Это то, что вы как мама можете. Просите его о помощи. Чаще, больше, все время просите и пакеты донести, и поиграть с братом-сестрой, и вынести мусор, и почистить картошку, и помочь в работе, в любой ситуации просите о помощи. Не оценивайте заранее его силы, мол не справится, если так думать, точно не справится, и даже не возьмется, почувствует недоверие. Вы привыкли сами все время ему помогать. Хватит, остановитесь, просит помощи, лучше подбодрите, что он сам справится. И пусть пробует, тренируется, меняйте с ролями. Это не вы ему помогаете, а он вам. Во всем, он ваш помощник, защитник, герой и рыцарь. Верьте в него. Верьте, чаще верьте, меньше заботьтесь, оставьте заботу для дочерей, а мальчика делают мужчиной ваша вера в него. Ты справишься, ты сильный, ты мужчина. Кто если не ты? Ты взрослый, ты сильный, ты как папа, ты настоящий мужик. Дайте сыну возможность вырасти мужиком, дайте ему свободы быть тем, кем он является. Вы хотите, чтобы он стал мужчиной? Тогда воспитайте саму себя. Учитесь не командовать им, не подавлять его, не ограничивать. Учитесь работать со своими страхами и волнениями. Это ваши эмоции. И мальчик тут ни при чем. Учитесь быть женщиной, отдавать бразды правления ему, даже если ему всего 5 или 6 лет. Учитесь подчинять, учитесь принимать и верить, учитесь не наказывать их физически, не ломать их психику, таким образом учитесь наказывать по-женски, отстранением, это гораздо труднее, чем делать из мальчика мужчинку. Из своей огромной любви к сыновьям мамам нужно учиться быть с ними строже, требовательнее. Из любви и заботы об их будущем вам нужно чаще просить их о помощи, загружать физическим трудом. Из любви к сыновьям вам нужно окружать их мужчинами и устраниться из ближайшего окружения, оставаясь в поле видимости. Обнимайте целовать макушку перед сном, но днем держать себя в руках и не сюсюкаться с мальчиками. Сюсюкаться с девочками, вот уж с кем всего этого не бывает много. Если же будьте готовы к тому, что и ваш шин станет недомущинкой, в глазах вашей невестки и это будет ваша ответственность. Ваша цена за собственную слабость.